Компания Пластблок Всем добрый день Компания Пластблок С мобильной станции Выехала На изготовление Полистиролбетона На объекте вот такая у нас станция. Вот ребята тут копышаться. Вот в этой машине крошка приехала. В этом КАМАЗе у нас цемент. Вот прицеп. Вот, вот шланг, который выходит из мобильной станции. И вот он вот сюда подходит. И вот таким образом мы отправляем его вот туда, на самый край. Все. Через какое-то время, сегодня-завтра, это все будет залито раствором полистирол-бетона. Такие дела. Мобильная станция, которая на объекте замешивает раствор полистирол-бетона. Вот сверху это смеситель, где замешивается раствор. А внизу насос. И вот с помощью этого насоса мы подаем раствор. Аж вот туда наверх. Ну, там, вот туда. Там 350 квадратных метров. Вот за два дня мы эти 350 квадратных метров залили. Толщиной примерно 35 сантиметров. Скорость подачи раствора примерно 10-12 кубов в час. То есть, по идее даже делать 100, а то и 120 кубических метров за смену. Какая у нас копейная станция!